Живые организмы не только приспособились к атмосферному давлению и давлению жидкости, но и активно его используют. Например у рыб, за счет сокращения мышц языка и неба, создается разрежение в ротовой полости и под действием давления туда поступает жидкость. По этому же принципу, происходит и процесс дыхания живых организмов. При вдохе, за счет расширения легких, возникает разрежение и всасывание воздуха. При выдохе легкие сжимаются, в них возрастает давление и воздух выходит наружу. Некоторые животные, например кальмары, имеют присоски с помощью которых удерживают свою добычу. Присоска краями прижимается к добыче, затем с помощью мышечного усилия ее объем увеличивается и давление внутри уменьшается. За счет разности давления на присоску снаружи и изнутри, она прижимается к добыче. Подобным образом действует рыба-прилипала, которая имеет присоску почти во всю длину головы.